Приветствую вас, друзья, на канале Index Rate. Анализ рынка на сегодня, 16 июня 2022 года. Сегодня мы с вами посмотрим на рынок, на главную криптовалюту, посмотрим на индексные и индикаторные показатели, а также...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 На рынке по-прежнему продолжается экстремальный страх. Тепловая карта криптовалют показывает разнонаправленность, но в целом по рынку сейчас происходит отскок. Индикаторы по главной криптовалюте показывают зону продаж. Давайте сразу посмотрим, что у нас сейчас происходит с ликвидациями за последние 24 часа. У нас за последние сутки ликвидировано 132 тысячи трейдеров на общую сумму 400 с небольшим миллионом долларов. В целом, конечно, потери несут шортовые позиции, но есть некоторая разнонаправленность. Как минимум по двум биржам это Байбит и у нас потери понесли в том числе и лонговые позиции что касается соотношение коротких длинных позиций также традиционно посмотрим за последние 24 часа у нас немногим чуть более 50 идет доминация со стороны быков ну и давайте посмотрим что у нас по альт сезону индикатор показывает отметочку 29 чуть-чуть прирастаем в сторону альткоин сезона давайте посмотрим сразу на доминацию она у нас продолжает снижаться. На дневном таймфрейме мы ушли в некую консолидацию под уровнем локального FIBA 4520. И сейчас здесь на поддержке 50-й экспоненциальной среднескользящей. Это рыжий мувинг. Можете видеть его как раз под свечками. Сейчас здесь происходит удержание на этой динамичной поддержке. Я думаю, что как только завершим формирование волны моментума, здесь внизу Скоро, скорее всего, будем отскакивать, потому что зеленый денежный поток по-прежнему пока еще существенно в расширенной формации и пока намек на то, что мы будем снижаться нет. И цена среднеизвешенной объемом VWAP, волной желтой на индикаторе Cypher B показывает, что мы будем, скорее всего, толкаться вверх такое у нас может произойти в ближайшее время что касается более коротких часов мы видим что секвентал завершил формирование нисходящей динамики отрисовывает девятую свечу подсвечивает уже несколько свечей идет по инерции консолидируемся на 6 часах в районе 200 экспоненциальной средней скользящей, чуть-чуть ее провалили и удерживаемся на уровне фиба здесь это все отчетливо видно и я думаю что в ближайшее время скорее всего должен быть какой-то отскок но пока еще активно развивается красный денежный поток однако в перепроданности находится стохастический RSI, голубая волна индикатора Cypher B. И также в перепроданности находится у нас и классический индикатор. Мы видим, что на кривой идет зеленое засветление давайте посмотрим, что у нас в целом по некоторым показателям фундаментальным Он ончейн, хотел обратить ваше внимание как раз таки вот на коэффициент цены средневзвешенной объемом, все ссылочки на чарты есть в описании к этому видео это чарты VUBULL, здесь есть описание этого индикатора, он по сути это альтернативный метод оценки цены средневзвешенной объемом то же самое похоже на соотношение верви, ну где используется соотношение реализованной стоимости к рыночной стоимости, то есть по сути это то, что рынок заплатил за свои монеты, и вот Обратите внимание, мы сейчас как раз-таки находимся в прорыве через это среднее значение. Здесь много на графике показателей цены среднезвешенный объем. Здесь есть и за 365 дней, и за 200, но есть общий показатель. Я хочу обратить ваше внимание, что мы сваливались за эту цену. Вот 15 год, мы свалились здесь свалились мы за цену среднезвешенного объемом на определенный период в 19 году. Тоже должны это помнить. Вот у нас корона дамп. Это 2020 год. И сейчас мы также ее пересекли. Поэтому потенциал ухода вниз у нас сохраняется. Это как раз-таки та история, что мы пришли уже однозначно в последнюю завершающую стадию цикла, имеется в виду медвежьего цикла, но сейчас должны через какой-то период все-таки показать какую-то капитуляцию, какое-то дно. Этому предшествовали и все предыдущие медвежьи циклы, после чего будем вырываться вверх. Здесь это происходило все время, за весь период мы всегда консолидировались выше цены, через какое-то время возвращались и пробивали сред... ну, кривую цены среднеизвестным объемом и уходили в рост. Также хотел обратить внимание еще на один очень хороший индикатор. Также один из показателей внутрисетевой активности – это RVT коэффициент. Это тоже э, что-то похожее на MVRV, только RVT – это отношение реализованной стоимостью к объему транзакций. Если MVRV – это рыночная стоимость к реализованной, э, грубо говоря, капитализация к реализованной, то здесь именно к транзакциям. И обратите внимание тоже на этот показатель. 2012 год, 2015 год, 2019 год. 20 год даже вниз не уходили. То есть вот здесь примерно у нас было дно уже ближе к концу 21 года. И сейчас мы находимся внизу. И если мы проведем аналогию с предшествующими периодами, то мы с вами обнаружим вот такую очень интересную динамику. Я сейчас просто поставлю направляющие, и их будет видно. Смотрите. То есть мы сейчас, судя по тому, как происходила история по этому коэффициенту в предшествующие периоды, находимся на самом дне. Есть вариант, что мы уйдем еще ниже. Посмотрите, здесь индикатор проваливался прямо за нижнюю границу. Такой вариант сохраняется, но мы точно находимся, еще раз подтверждаем, что мы находимся в последнем цикле «Медвежьей тенденции». Еще один из индикаторов сегодня в прицеле моего внимания, это просто чтобы снять все варианты таких пессимистичных настроений, что у нас биткоин повалится, исчезнет, испарится и так далее. Вот здесь на этом графике вы можете видеть соотношение между классами активов за 4-летний период. Почему берется 4 года? Потому что ну, считается, что за 4 года биткоин достигает в любом случае от начала и до конца своего цикла как роста, так и падения. Обратите внимание, здесь представлено золото, нефть. Американские десятилетние бонды, серебро, значит появление новых валют, здесь представлены акции рынка США, здесь даже представлена недвижимость. И обратите внимание, если мы посмотрим на весь этот график, не вдаваясь глубоко в его подробности, да, каждую волну, то по всем активам мы примерно выглядим вот так. То есть даже уходы вот сюда возвращают нас на эту динамику, мы все равно выглядим вот так. А вот сначала появление биткоина как он выглядит на сегодняшний день. Я думаю, комментарии в этом плане будут излишны. Нужно помнить о том, что биткоин все-таки это достаточно молодой актив, но уже однозначно имеющий масс на мой взгляд, поскольку на сегодняшний день а, накачка общая рынков также не исключила накачку и самого биткоина и капитализация достигала 3 триллионов, это достаточно много для такого молодого актива и рост его капитализации не сравним с тем ростом, который был на общем фондовом рынке. Мы развиваемся гораздо более активнее. Индекс доллара. Я предполагал, что мы уйдем в зону 106, чуть-чуть до нее не дотянули, максимальное значение было 105.80, ну практически ушли, сейчас требуется коррекция, все равно активный манифлоу на сайфере зеленый, волна моментом уже в перегретости, конечно, RSI стахастик в перегретости и классический показывает, что мы уже как минимум несколько дней назад уже перегрелись, на кривой волны есть красная Зацветка И, скорее всего, нам потребуется какая-то коррекция. Если манифлоу продолжится, то коррекция будет небольшой, и мы к 106 опять потянемся. Имейте в виду, что индекс доллара всегда в большей степени обратно коррелирует с главной криптовалютой. Ну и давайте саму главную криптовалюту сразу же к биткоину. Сразу хочу обратить внимание, прежде чем мы начнем смотреть основную криптовалюту, мы понимаем, что у нас сейчас идет очень сильная корреляция с фондовым рынком. После вчерашнего заседания ФРС, Американские индексы продемонстрировали некую волатильность завершения сессии. И по итогам для некоторых индексов был неплохой отскок. Мы сейчас видим, что, например, высокотехнологичный сектор NASDAQ Composite отскочил на 2,5%, промышленный Dow Jones на 1% и на 1,46% отскочил у нас S&P 500. В целом заседание прошло в позитивном ключе, хотя и базовую ставку подняли на Достаточно высокий процент на, на 75 базовых пунктов. Это достаточно необычно, как отметил Пауэлл. Сейчас стараются все-таки по-прежнему сократить главный риск, это повышение инфляции. В целом Пауэлл ожидает, что в июльском заседании произойдет увеличение либо на 50, либо на 75 базисных пунктов. То есть до конца года такие повышения будут. При этом прогноз ставки на конец года 3-4%, а в 2023 году... Где-то примерно 3,8%. Хотя в мартовском прогнозе от ФРС было немного меньше. Было 1,9 и 2,8 соответственно. Ну, также стоит отметить, что, например, рынок фьючерсов CME закладывает несколько другой прогноз. И, по их мнению, дела будут гораздо более Сложнее обстоять, 3,5% они закладывают, от 3,5% до 4,25%. Это выше прогноза регулятора и, скорее всего, вероятнее, я склоняюсь к тому, что мы будем где-то ближе к оценкам со стороны значит, фьючерсного рынка, чем к оценкам самого регулятора. Ну и также ФРС значительно сократил свой прогноз по экономическому росту на 2022 год, теперь ожидая прироста ВВП на 1,7% по сравнению с 2,8% в марте. Ну и повышен прогноз инфляции. То есть до 5,2% в этом году с 4,3%. Если говорить грубо, регулятор просто подогнал плюс-минус свои прогнозы под рынок. Особенно в части ставки на конец года. Ну и естественно проблемы с ценовым давлением будут сохраняться. И сейчас может быть на какой-то краткосрочный период у нас произойдет небольшая оттепель. Не так страшно выглядело все, как казалось. Рынок в преддверии этого заседания все закладывал. Поэтому мы видим отскок. Если посмотрим внимательно сейчас на сам биткоин, то мы видим, что у нас на дневном таймфрейме продолжается давление медведей. Секвентал рисует седьмую свечу, но она уже рисуется с глобальным лоем гораздо выше, чем предшествующий период. Я имею в виду вчерашний день. Соответственно, у нас есть вариант, что мы потолкаемся сейчас на пунктирной паутины зеленой. Возможно, здесь после чего можем отскакивать. Мы уже в перепроданности находимся в глобальной по... Стохастическому RSI, по классическому и волна у нас якорная завершает разворот. Вчера у меня были предпосылки к тому, что мы можем еще отскочить ниже. Я сохраняю этот риск. Любое движение может быть. Вынесут просто, грубо говоря, ликвидируют позиции или вынесут стопы. После чего мы будем корректироваться. Ближайшие цели для коррекции, если она пойдет в этом ключе, то у нас, конечно, это пунктирная паутина красная, мы видим здесь, отметочку где-то в районе 22.823. Дальше у нас 24, но если говорить грубо, от, 20, от зоны 22 до зоны 26. Вот этот э, такой ценовой диапазон будет у нас сейчас выступать сопротивлением ближайшим, по крайней мере, на дневном таймфрейме. Если смотреть локально, то мы сейчас попытались отскочить на 6 часах, то есть мы э, немножечко Чуть-чуть поросли, вот буквально там два периода, после чего стали корректироваться. Мы видим, что у нас потенциал к росту есть, но у нас очень сильно и быстро двигается стахастический RSI в зону перепродности. Поэтому здесь может быть некая такая вот еще боковая а, флэтовая динамика прежде чем будут попытки роста но дневка выглядит сейчас неплохо пока еще подтверждений глобальных нет но уже достаточно для того чтобы определить что у нас вариант отскока скорее всего произойдет и цена средневзвешенный объем объемом желтая волна вивап мы видим внутри индикатора она у нас сейчас как раз таки показывает что в ближайшее время будет двигаться и пересекать средние значения нам надо лишь дождаться подтверждения индикаторов это зеленого бриллианта что средневзвешенная цена пересекается и скорее всего будет попытка роста. Но пока активный красный манифлоу, рост куда-то в космос и возвращение к полноценной бычьей динамики я не жду. Все-таки мое мнение, больше склоняюсь к различным он-чейн метрикам, они гораздо более эффективнее, чем рыночные индикаторы с точки зрения внутрисетевой активности. Мне кажется, что мы не завершили еще цикл и действительно находимся в последней фазе, но эта фаза может достаточно длительное время продолжаться, к этому склоняются и в том числе аналитики Glassnode, публикации из их последнего недельного отчета сейчас идут в телеграм канале, по крайней мере с начала этой недели. Ну и давайте посмотрим, что у нас сейчас с Binance Coin. Binance Coin движется вот в такой формации сейчас, расширяющаяся треугольная формация, и тоже намекает на то, что завершается нисходящая динамика. Секвентал ее завершил еще 10 июня, продолжил по инерции снижения, свечки засветляются. Это говорит о том, что мы будем, скорее всего, отскакивать. Я также хочу обратить внимание сейчас на трендовый индикатор. Я не посмотрел его по биткоину, поскольку мы смотрели его вчера. Тоже обратите внимание, что тренд у нас по этому сейчас активу, он уже перешел от стадии повышение к росту то есть мы пересекли вот это среднее синее значение это означает что выше него ослабевается рост снизу вверх двигается наоборот возрастает то сейчас вроде бы давление происходит но может произойти залом потому что мы видим что свечки уже как минимум уходят в боковое движение и вероятность того что мы будем отскакивать она достаточно большая давайте посмотрим сетку my ribbon неоднократно говорю о том что эта сетка нам всегда старается Показать, чем дольше мы уходим ценой от этих средних скользящих, тем быстрее мы к ним возвращаемся. Я почему называю классическую сетку именно эту? Потому что на индикаторе Cypher A мы видим тоже у нас есть сеточка, но она с гораздо более uh, коротким разбегом, скажем так, чем эта сетка. То есть здесь от 20 экспоненциальной средней скользящей классической MA до 55, -й. а здесь более Маленькие короткие дистанции по экспоненциальным средним скользящим. Поэтому лучше смотреть возвращение к сетке именно по индикатору И и Ribbon. Все индикаторы есть в описании к этому видео. Поэтому в ближайшее время ожидаю по BNB какой-то отскок. Также вместе с рынком видно, что мы перегрелись 6 часов, пока намека на это не дают. Видимо потребуется какой-то еще период накопления, прежде чем мы попытаемся выстрелить. Но, опять-таки, не думаю, что это будет надолго, и давление на рынке все равно продолжится. Я все еще сохраняю свой прогноз о том, что мы будем дальше снижаться. Также мы сегодня хотели с вами посмотреть компаунд. Давайте сразу дневной таймфрейм, посмотрим, как мы сейчас выглядим на дневке в глобальном масштабе. Что касается компаунда, обратите внимание, его очень хорошим уровнем, скажем так, важным, зоной, наверное, ценовых уровней. Это было где-то с отметки примерно... 84 до отметки 94 то есть вот эта территория была очень-очень важной здесь же у нас в районе 80 находится и глобальная FIBA мы его под общую динамику рынка провалили продолжаем дальше снижаться выглядим достаточно слабенько на отскок намекаем точно также вместе с рынком у нас зеленая точка на, инди на индикаторе B, цена средневзвешенный объемом внизу и наверх двигается и классический RSA и показывает перепроданность по этой истории. И я думаю, что мы, скорее всего, так и будем двигаться сейчас, чуть-чуть отскакивая к верхней границе вот этого нисходящего канала. И, вероятнее всего, попытаемся, по крайней мере, прорваться через него. У нас здесь будет ближайший уровень 56, который будет... Нам необходимо 55-56 преодолеть, прежде чем попытаться уйти к динамичному сопротивлению. На уровне 70 сейчас находится 50-я экспоненциальная средняя скользящая. Дальше FIBA 80, важнейший уровень. Кстати, давайте посмотрим его сейчас по EMA Ribbon. Здесь есть боковые объемы и просто посмотрим подтверждение. Да, обратите внимание, основные объемы сосредоточены как раз таки вот здесь. И вот нам прежде чем прорваться к уровню, нам необходимо будет пройти через эти объемы. Дальше у нас объемы уже вот тут в зоне 140 примерно. Примерно 140-150. Вот для нас будет иметь значение именно преодоление вот этих всех этапов, прежде чем мы вернемся. От сетки мы недалеко отошли на дневном таймфрейме. Поэтому к ней сейчас попытаемся вернуться. Но обратите внимание, то начало капитуляции сейчас говорит хэш индикатор. Но здесь у нас... Мне не нравится, как выглядят волны, то есть у нас есть одна якорная волна и вторая якорная волна. Обычно при работе с индикатором Cypher B у нас должна быть якорная волна, потом триггерная волна, не обязательно будет дивергенция или нет, как вот здесь, или как вот здесь. Но это будет означать, что у нас будет попытка прироста хотя бы небольшая. Сейчас у нас намек есть на волне, то, что будем отскакивать, но не факт, что это будет надолго. То есть пока рынки немного отогреются от той оттепели и, скажем так, уже понятно и заложенной информации, которая была до заседания Федеральной резервной системы, после чего, мне кажется, давление будет нарастать, страх достаточно пока еще большой. Плюс есть определенное, скажем так, давление со стороны геополитических различных факторов. Будем продолжать наблюдать за рынком. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на канал. Также подписывайтесь на телеграм-канал, телеграм-чат. Все ссылочки на канале представлены на главной страничке. И также в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Ну а с вами был Гоша, канал Рейд. и до новых встреч.